Почему-то яркость а, меньше, чем была до этого, изменилась. Угу. Ну, вот пишут, подождите, мы приглашаем или уже начинаем. А вы уже в эфире. Да, хорошо. Вы можете подождать. А, пока ждем, я краткое м, такое сделаю подводку, особенно для тех, кто может быть присоединиться к этому эфиру, не смотрев предыдущие, да, вот эта серия, сериал, который мы запустили а, Тело человека, и а, по телам каждый эфир посвящен одному из тел, а, концептуально все это упирается в то, что есть очень полезные какие-то простые навыки, вещи, помогающие решать на самом деле много вопросов и по состоянию эмоциональному, и по наполненности, и там, по энергетичности, по здоровью. И это касается не только физического тела, но даже с физическим телом у современного человека бывают много сложностей, связанных с тем, что навык, Удерживать внимание или умение контактировать, разговаривать, чувствовать свое тело, он ну, на наработан далеко не у всех. Если говорить о том, что происходит там с той же школой, с теми же уроками физкультуры, да, то в массе статистически людей, умеющих чувствовать, обращать внимание на язык тела, что-то взаимодействовать со своим телом, их не так много, как хотелось бы. Хотя, с другой стороны, безусловно, есть категория людей, которые, наоборот, очень активно и эффективно умеют учиться, работают с телом, с эмоциями, там, с душой, со своим сознанием и так далее. Вот, поэтому, собственно, такая, ну, немножко просветительская, если хотите, функция, и плюс наших эфиров, и плюс еще все равно получается рассказывать что-то такое, чего, может быть, вы не, не услышите в другом месте. А, и а, кроме этого, задача каждого прямого эфира взаимоди работа с тем полем, с тем телом, которое заявлено сегодня у нас а, в теме. Сегодня у нас астральное тело, а, оно третье, то есть первое это физическая плотная наша оболочка. Да? И а, говорили, что нашего физического тела совершенно феноменальные возможности его потрясающе полезно и интересно изучать у него есть опыт знания доступ к прошлому настоящему и будущему выход на сверхвозможности и, и все это через физическое тело но кроме этого есть еще другие оболочки каждая которая ну, имеет какой-то свой функционал свою уникальность В прошлый раз это у нас было Эфирное тело, оно самое плотное, это энергетическая оболочка. Эфирная оболочка тоже считается энергетической, извините, астральная тоже считается энергетической. Я вот сегодня не поленилась, полезла в Википедию, да, что это такое тело, отвечающее за эмоции, отвечающее за желание. И находится оно между энергетической и ментальной оболочкой. Вот в следующий раз у нас с вами будет уже ментальная оболочка, вот. А, и вот, значит, между, между физическим телом и ментальным телом вот у нас существует астральное тело. Есть еще, еще раз повторю, эфирное. И эфир, эфирное тело а, и эфир а, – вещи взаимосвязаны. Если напоминаю, что эфир – это вообще то, из чего состоит наше мироздание. То есть вот сейчас есть версия о том, что Таблица, система периодическая система Менделеева, она на данный момент у нас некорректна, потому что убран первый элемент эфир, а водород, который у нас является первым элементом. На самом деле, ну как бы второй должен быть элемент в системе. Эфир это состоит из чего вообще все. Водород это самый распространенный элемент. Ну и дальше вот у нас идет по убывающей по количеству, представленного количества элементов в, в нашей реальности. А, вот. И, и мы говорили об эфирных двойниках. Но когда мы говорим о тело, ну, сразу очевидно, астра – это звезда, да, с латыни. Вот. И действительно относят название астрального тела к, а, по-моему, к Птоломею или к Пифагору. Вот, что это все связано с, с планетами, с взаимодействием там, с энергиями планет. Вот, но тем не менее опять же берем прямое астра-звезда значит, планеты это все-таки не звезды, и что это ну, относится к достаточно большому пространству, звездному пространству, и взаимодействие с этим звездным пространством, если верить нашему тому, что мы слышим тому, как это называется, то это а, именно вот эта оболочка. А, вот вторая, после, вторая неплотная оболочка после эфирной. Вот. Ну, еще что мы знаем, что у нас вот на, на языке, да, слово астральное? Это а, астральный мир. А, это тело сновидений. Вот если в прошлый раз мы говорили там об эфирных двойниках, это достаточно плотные, они даже могут... Вот если человек создает эфирного двойника, то этому двойнику можно давать какие-то поручения, и э, люди, если будут с этим двойником взаимодействовать, они будут уверены, что они э, видели непосредственно вас, с вами общались. Вы будете точно знать, что это невозможно. Вот. То эфирный двойник – это тело сновидений, и это вот когда во сне – это осознанное сновидение, когда... Ваши, вы, вы можете путешествовать в, во сне и взаимодействовать с другими людьми, и это будет практически так же реально, как и в жизни. Да, это вот астрал. Сейчас это достаточно популярная тема, последние лет 10-15, и я встречалась с большим количеством людей, которые вот прям всерьез осваивали, астрал, в чем сложность астрал вот э, с эфиром, наверное менее может быть вам понятно, но еще раз эфир еще более плотен, чем астрал вот, в астрале кто только не водится наверняка слышали такое понятие, как астральная сущность, да и э, там этих сущностей каких там только не водится сущностей у меня был, не могу как это называется забыть Опыт, когда человек вот, начитался книжек, пошел в астрал. Для чего? Для того, чтобы обрести власть. Он, значит, отлавливал астральные сущности, объявлял себя хозяином этой сущности, дальше, значит, пытался приказывать им что-то делать. Ну, дорогие мои, это вот как, знаете, это как пойти, пойти в тайгу, поймать тигра, но, ну, может быть, вы поймаете, не знаю, там черепаху или там какого-нибудь кузнечика, скорее и прикажете ему что-то делать. Ну, скорее всего либо ничего не будет, да, ну вдруг он вас, конечно, послушается. Вот. А если вы прикажете какому-нибудь медведю или тигру, то чем закончится данная история? Варианты, возможно, уже не такие веселые, оптимистичные, да? То есть, как бы, не зная броду, не лезь в воду, астральный мир достаточно большой, сильно заселенный, кого там только не водится, вот, тело сновидений позволяет нарабатывать возможность, да, это как бы вторая реальность, параллельная реальность, в которой можно, да, решать какие-то вопросы, там, можно обучаться у тех сил, у тех людей, которые в жизни вы ну, по каким-то причинам тяжело встретиться. Вот история, когда человек во сне обучался у лучших мастеров, связанных с тем, что человек познавал, это достаточно ну, распространенные вещи. Я с этим первый раз столкнулась много лет назад. Парень изучал, ну, какое-то из направлений цигуна. Вот. И наставник, который его обучал, ну, ну, дал ему все, что мог, ему не хватало. И он, просто читая книжку, читал книгу какого-то древнего автора, как обычно, вот, он, у него был внутренний запрос, что он хочет э, обучаться дальше сокровенному, а уже тренер в жизни этого дать не мог. И ему стали сниться сны, где он попадал в такой зал, в этом зале э, основатель вообще этой школы э, его тренировал во сне. Утром он просыпался, прокручивал физически, повторял те движения, записывал то, что ему показывали, рассказывали. Вот в моем окружении достаточно много людей, которые рассказывают о том, что бывают ночные тренировки, бывают ночные, ночное обучение, бывают ночные консультации, например, со мной там, да? вот. по запросу, по запросу, по готовности, по необходимости. Это возможная история. То есть астрал, он, еще раз повторю, имеет много функций, много возможностей для реализации. Насколько вам это нужно, это вопрос. Если говорить, вот вернуться к нашему телу, да, то вот если физическая плотная оболочка, помните, что мы делали с вами, мы просматривали все свое тело, там практик, что можно делать полезного? Их много со своим, со своим телом. Вот, ну вот самое-самое простое, если вы это введете в ежедневный радио, рацион, а может быть, кто-то уже ввел и практикует, это именно просматривание своего тела изнутри и снаружи, с любовью, прислушиваясь, общаясь со своими органами, со своими системами и давая некие такие полюбовные, ласковые. Приказы, поручения, наставления, рекомендации, давая образ своему телу, как бы вы хотели себя чувствовать, как бы вы хотели себя видеть. Вот. По эфирному телу мы с вами делали практику наполнения и выравнивания поля. Помните, говорили о том, что оно похоже на яйцо. Эфирное тело, оно. Ну, это вот как если это представить, вот физическое тело, потом такое, как правило, это яйцеобразная оболочка достаточно плотного свечения, и дальше, если посмотреть, оно как бы немножечко такое, чуть разряжено, это, ну, у кого прям хорошо видение работает, и вот это будет астральная оболочка. А, учитывая, что астральная оболочка отвечает за эмоции, эмоции – это энергии а, и желание, это тоже эмоции, мы, мы, мы хотим что-то, когда у нас эмоция есть, да, эмоция – желание. Вот. А, Понятно, что она имеет э, цветовую окраску в зависимости от того. Э, и э, работу чакр тоже проще всего смотреть именно на астральном теле. Но еще раз повторю, для э, не очень подготовленного человека эфирные астральные тела, они трудно различимы. А если их различать, то эфирная более плотненькая оболочка при, при норме, да? астральная на некотором большем расстоянии, это вот как у яйца есть э, вот эта пленочка, которые, собственно, белок с желтком болтаются, да, а есть вот эта скорлупка. При том, что мы с вами говорим всего-навсего о третьем теле. У нас еще впереди как минимум, то есть мы говорили, что мы будем рассматривать 9 тел. На данный момент у нас уже более-менее изучено 10 тел и два тела от, открыты к изучению, это 11 12 а, вот это уже материал, который, если вы будете искать в интернете, трудно что-то найти внятное на эту тему. Мы говорили с вами, что в частности это связано с тем, что встречаются люди и вообще без оболочек, но это не люди. Вот, либо с малым количеством а, развитых оболочек, либо с серьезными деформациями этих оболочек. А, вот, поэтому, ну плюс-минус, вот если семь оболочек у человека есть, семь тел, то это прям Хорошо, нормально. Девять – это прям очень хорошо. Вот. А все, что больше девяти, без а, специальных вложений, без а, тренировок, а, без выборов, скорее всего, у вас не образуется просто так это дело. Потому что это уже сильно сильно выше а, общепринятого. Это характерно для людей, которые чем-то практикуют. Вот так вот, астральная оболочка, значит, эфирная, да, мы выгладили, наполнили теплым светом. В принципе, точно так же можно работать и с астральной оболочкой. Просто, под, ну, подгрузите себе, да, в понимание, что это, а, еще раз, это эмоции, это желания, это хотелки. Как у нас э, с этим делом обстоит, если это тело... Э если желания хаотичны, если эмоции трудноуправляемые, если по каким-то причинам вы себе разрешаете а, вот, как бы шарашить а, все, что не попаде, то, скорее всего, и тело будет выглядеть соответствующе. Она будет иметь а, разномастную окраску с темными пятнами, неровные края, а, возможны какие-то деформации, провалы. Вот, поэтому для того, чтобы это тело выровнять, давайте сделаем очень простую вещь. Вот прям, опять же, пойдем через физическое наше тело. Закройте глаза и прочувствуйте свой, себя, свою физическую оболочку. И подышите, настройтесь на дыхание. Спокойный вдох, спокойный выдох. Вот, вот. Мы доживем до того, что будет музыкальное красивое сопровождение и прочие картинки. Но вот пока в таком режиме, закройте глазки, спинка ровная. Можно лежа это делать, сидя, стоя, неважно. Вот, спокойный вдох и спокойный выдох. Мы как бы выстраиваем себя, успокаиваем, гармонизируем. И представьте себе, продолжаем дышать. Спокойный вдох и спокойный выдох. Желательно, чтобы вдох и выдох были приблизительно равны, но не надо на это напрягаться и специально это контролировать. Вот такое благостное, легкая улыбка на лице. Глазки можно закрыть и с закрытыми глазами спокойно, ровно дышим. Вдох, спокойствие, равновесие, гармония и выдох. На выдохе можно представить, что если вот эти вот у вас были какие-то дергания, какие-то скачки эмоциональные, что-то хотели противоположного, даже вот за сегодня, например, да, то представьте, что это сейчас выдыхается, как бы лишние хотелки. Мы освобождаем поле, освобождаем а, территорию для того, чтобы если вам что-то хочется реализовать в своей жизни, чтобы вот на это было достаточно энергии, чтобы это было спокойно, благостно, красиво. Спокойный вдох, наполнение, и выдох, выравниваем, освобождаемся от лишнего. Вдох, наполнение, выдох, освобождаемся. Внимание на теле, представили как все тело одновременно не нелегкими да, носиком, а всем телом вдохнули и всем телом выдохнули. Всем телом приняли в себя вот это спокойствие, впитали его и выдохнули все лишнее. И еще спокойный, мягкий, плавный вдох, приятный, такой же спокойный выдох. И визуально, мысленно образом переходим на эфирную оболочку. Она такая плотненькая, можно представить ее как желточек. И вот опять вдох, наполнили светом, теплом, спокойствием. Выдох, выровняли поле. Прям выдох вот в во формировании, выглаживании этого тела. Вдох и выдох. Дышим вторым, второй оболочкой. Будем каждый эфир вот добавлять по телу и наводить порядок, приучать себя наводить порядок в своих полях. И переключаем внимание уже на третью оболочку. Вот она у нас будет немножко полегче. Может быть, можете визуализировать как раз первый образ, скорее всего, правильный. Она может быть яркая, может быть темная, ровная, неровная. А, границы этой оболочки, посмотрите. И начинаем ею дышать. Вот. Прям вот этой тонкой астральной оболочкой. Вдох подтянули ее к себе и выдох расправили. Вдох и выдох. Почувствуйте, как энергия а, мироздания проникает сквозь вашу эфирную астральную оболочку и наполняет ее, выглаживает. Спокойный вдох и спокойный выдох. Эмоции все успокаиваем. Так, вот прям проглаживаем. Прям вот прям приласкали себя и э, продолжаем дышать, убрали вот и вот прям вот в этом вот дыхании вот в этом выглаживании все лишние хотелки, все какие-то лишние всплески эмоциональные, если они у вас сегодня что-то были, не обязательно их вспоминать, просто так вот все вот лишнее, что мешает мне сейчас чувствовать силу, гармонию, равновесие, чтобы мои желания сбывались да, вот это все мы сейчас с вами успокаиваем, выглаживаем. Делаем поле целостным, делаем его светлым. Но оно у вас может каким-то быть радужным или в какой-то оттенок. Это зависит от того, да, какие центры у вас более активно сегодня работали или вообще какие центры у вас ну, привыкли более активно работать. По энергетическим центрам тема у нас уже была. На оболочке они, На астральной оболочке они отображаются. Поэтому, ну, вот если где-то какие-то цветовые пятна, особенно вращающиеся, видите, это отображение ваших энергетических центров. Радуемся, что они у вас э, функционируют, и гармонизируем их тоже, да, чтобы не было перекосов какое-то одно, не надо все закрашивать в один цвет, просто вот это все гармонизируем. А уже тело и поле само себя выстроит и выправит. А, и... Когда вот ощущение спокойствия, благости, такого равновесия, может быть, такого принятия у вас заполнило, и вы вот представляете, что ваши оболочки, включая астральную, они тоже заполнены этим равновесием. Посмотрите границу поля вашего третьего тела да и может быть еще что-то где-то нужно подгладить вот прям вот можете прям представить что вот вот вы берете так и проглаживаете и проглаживаете и вот оно все ровненькое вот как складочки какие-то там какие-то заломочки все это вот так вот выравнивается весь если где-то был ежик, что-то все это выправили, да и дальше вот спокойно послушайте себя что помните да эмоции желания вот. А что бы я хотел, хотела, например, завтра, в каком состоянии находиться, какие взаимодействия с миром ощущать, как бы я хотела чувствовать себя, этот мир. Представляем, выбираем. Очень спокойно. Скорее всего, это будет без подробностей. Состояние уже выстроит ваш день, а, исходя из вот запрошенного, создаем запрос на состояние, и важно находиться в этом состоянии. А, еще раз напоминаю, что оболочка астральная, а значит звездная. Очень интересно, почему звездный план связан с телом сновидений. Если эфирный двойник образуется а, вот из, из, энергии, из энергетики, из энергии, да? то астраль а, образуется вот из а, астрального тела а, и а, функционирует в основном в теле телесноведении. То есть у человека может быть и такой двойник, и такой двойник. Вот, они функционируют в немножко, у них разная специализация. Вот. Тема с двойниками вообще очень интересная, потому что, ну, это такая-то, ну, как вам сказать-то сейчас, это считается, что это магия, на самом деле это очень практическая вещь. И люди, которые вообще занимаются прокачкой себя, они могут случайно создавать эти вещи, ну, если у них в понятийном аппарате нет понимания, что происходит, ну, просто вот, о, ты мне снился, ты мне там вот это говорила, или там, а я тебя видел, там, как бы... Вот, это может быть деятельностью вашего двойника. Двойники, они имеют, в общем, похожи на наш характер. Вот, поэтому не может двойник человека делать что-то совершенно вообще не то, что делал бы сам человек. То есть, если так происходит, то это уже надо смотреть, а может быть, кто-то добрался до энергии или как-то почему вообще откуда. Или какая-то была негативная яркая эмоция, которую вы пропустили, из которой сформировался вот этот такой недружественный товарищ из вашей энергии. вот Либо каким-то образом ваша энергия была использована для создания какой-то личины. Если вы сами вкладываетесь в выстраивание своих полей, занимаетесь своим телом, своими телами, то вероятность, что кто-то как-то что-то сможет сделать с вашими ресурсами, стремится к нулю. Ну, это понятно. Вот. Поэтому вот таким простым гигиеническим действием, которое мы сейчас с вами совершили, да, я хотела еще ну, договорить, да, что астральная оболочка – это звездная оболочка, и удивительно, что эфир – это то из чего состоит наш мир, то есть это на самом деле огромные, ну как мы представляем себе, да, огромные возможности есть у эфирного тела, у эфирной оболочки, и также астральная оболочка огромная, потому что это звезды, это звездный мир. А, ну что мы знаем? Ну астрология этим занимается, да, ну астрономия. Вот как все это с нами взаимодействует, какие возможности мы можем приобретать а, взаимодействие со звездами ну в общем я думаю что вообще у человечества на данный момент это не очень освоенная тема то есть все что мы знаем на уровне банальной эрудиции даже те кто это практикует и для других они выглядят м, такими чуть ли не гуру а, по отношению еще раз представьте звезды вот если астральный мир заменим на звездный мир да если звезды это далеко много бесконечно это вселенная и каждая звезда это живая божественная душа со своими возможностями своими вибрациями со своей светимостью какой огромный мир отображает то есть мы как звезда да человек как звезда это звездная оболочка отображаем тем, что мы есть, тем, кто мы есть. Вот, Поэтому сегодня у нас а, на самом деле очень интересная оболочка, а, через которую у нас есть доступ к огромному миру, который на данный момент изучен в основном вот через тело сновидений. Вот. Есть много практик, когда залазят в астральный мир, но не очень бы я рекомендовала, потому что, еще раз повторю, он с кем только не населен. И если вы не понимаете, зачем вы туда лезете, то самое разумное – это просто работать со своими телами, нарабатывая свои поля, нарабатывая опыт, ощущение, умения взаимодействовать с самими собой. В разных проявлениях мы получаем те полномочия, которые, в общем, являются больше, чем средние, и, соответственно, ну, и возможности у нас открываются, и знания нам могут приходить такие, которые уже в книжках просто так не прочитаешь. Нужные, ну, важные личные, ну, близкие к нашим запросам знания, которые, может быть, не проявлены пока в событийном мире. Вот такая оболочка. Не хотелось бы тут размусоливать. Все остальное вы можете прочитать без меня. В следующий раз мы с вами займемся ментальным телом, ментальной оболочкой. И это тоже очень интересно. Я надеюсь, что там нас ждут откровения и открытия, неочевидные на первый взгляд, которые содержат ресурсы и возможности, доступ, который у нас есть через следующее тело. А на сегодня мы с вами... В очередной раз просмотрели, прочувствовали, прокрачали физическое тело, эфирное и астральное тело, навели в них порядок, наполнили их светом, гармонией, спокойствием и выбрали состояние на завтрашний день. Я желаю вам добра и счастья. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Всего самого лучшего. Пока-пока. Так, что мне нажать, чтобы вижу?